Здорово! С вами серый эмогеймер. В этом видео я буду заниматься тем, что я буду просто сидеть и ничего не делать. Это, в принципе, то, что я делал в последние месяцы. Как? Но только сейчас всю мою работу за меня будут делать мои программы. Давай! Программы в ракетах! Simple Rockets 2 Итак, поехали И вот наша первая постройка С первых программ MLG 1 Оснащена командным модулем MLG Q, Позволяющим приземляться Без парашюта даже на ночную сторону. Это, а также и автоматическое выведение на орбиту, обеспечивает встроенная программа, написанная в норме на языке Scratch. <связывая> э, точнее, на... <связывая> языка Scratch, <скритч>, которая называется Визима за пока. Ну, только без мазафака, а просто весь. Значит, вот так выглядит моя программа. Э, кстати, эта ракета уже давно выложена на моей страничке на официальном сайте Simple Rockets 2. То есть вы можете скачать эту ракету по ссылке в описании. Так, ну что ж, давайте добавим в эту ракету немного экипажа. Так. Вот На назовем его как-нибудь. Готово. Так, теперь заложим. В эту марихуану в эту трубочку. Нет. Мы заложим нашу сережку в нашу ракету и. Time not correct. Right. Итак, чтобы взлететь, нужно активировать вот эту, вот, значит, первую группу активации, которая называется выведение на орбиту. Нажимаем. Итак, теперь нужно вот выбрать высоту полета с помощью вот этого вот первого слайдера и сделать кас на сто чтобы взлететь. Так, значит, вот. Как бы слайдер выбирается, вот, нажимаем на плюсик и вот тут слайдер выбираем. И если мы захотим поставить 100 километров, чтобы высота, ну, мне нужно 100 километров, то ставим этот слайдер вот сюда. И полетели! И полетели! Ну вот мы и на орбите Видели как я круто долетел? Это все моя программа Правда, я вот тут вот указал это, чтобы вот здесь оно повернуло на 75 градусов а оно тут чуть не повернуло Ну ладно, есть у меня один способ Кстати, а вы заметили какой стал красивый огонь из сопла? Это все новые глобальные обновления в легендарной игре Simple Rockets 2. Давайте же быстренько пробежимся по этим обновлениям. Итак, последний раз я играл в Simple Rockets 2 на камеру э, на версии 0.69.2. В этой версии появились авиационные реактивные двигатели Которые я тогда не показал, но сейчас покажу Главное не сытить Дальше пошли версии серии 0.7 В которых появились те самые крутые изменяемые ракетные двигатели С крутым огнем. Также там появились Поворачивающаяся реактивная система управления. Типа, чтобы стыковаться. И посадочные шасси. Вот, чтобы нажать самолет. Далее Simple Rocket 2 вышел на мобильное устройство. Значит, вот так вот с телефона все играется. Потом появились версии 0.8, которые позволили мне сидеть и ничего не делать, потому что появился язык программирования. И это не Scratch, это Visi. Также появился цвет. Появились кольца Сатурна на планете. Блин, ч за идиотское название. Своими глазами я, их, конечно же, не видел. Ну, раз разработчики говорят. Что ж, придется поверить. Ну и сейчас я играю в Simple Rocket 2 на версии 094. А в этой версии уже появились космонавты. Ну, типа, вот так. вот так. Вот. Можно. Так, вот. Вот тут можно зацепить веревочкой. Вот так. Давай Растянем, ой, да, так, давай. Растянем чуть-чуть веревочку. Метров так. Да. И. Давай, поехали. Зомби, зомби, зомби, зомби, зомби, зомби, зомби, Добавили также расширенные средства разработки солнечных систем. Значит, сейчас я вам покажу солнечную систему. Значит, вот, типа реальная солнечная система. Вот как она, вот как земля выглядит, земля вы, как все здесь выглядит, очень здорово, правда? <смех> да. Ну а тут вот как бы я не могу найти, значит, Россию и США, там, чтобы нанести ядер. <смех> Ладно, пошутили хватит. <звучит> ну еще здесь добавили так называемую Navisper. <звучит> Значит, это одна из немногих вещей, за что я так любил э, когда-то Therbal Space Program. Сейчас я его не люблю, я люблю лишь только Simple Rockets 2. Отличный прибор для определения того, куда и как лететь. Тут, кстати, еще есть режим мини-карты вот такой. Вот. Тоже очень прикольный. Хе. Ну, вот вроде и все обновления. Как же много эти разработчики сделали в отличие от меня. Слушайте, пока тот с вами базарил, я уже добрался до нужного места. То есть теперь мы можем значит, активировать следующую группу активации. Вторая группа активации называется посадка. Активируем. Так, теперь фасад. Под... Подберитесь к нужному месту И сделайте газ 100%, что Ну так, я уже подобрался К нужному месту Ну и теперь Поддадим газку э, То есть керосинчику Чтобы сбросить Нашу скорость И приземлиться Теперь остался только спускаемый аппарат Вот он, спускаемый аппарат Кстати, вот он наш тепловой щит Так, ну и спускаем. Ну, пусть землю, я, видимо, не, не совсем, значит, на темной стороне Как бы... Я подумал, что нужно вам все показать, как он, как это, приземлится. Смотрите, тепловой щит раскаляется. Ничего Это та да, та да, шесть. Да, Итак, готовимся. Осталось всего 2000 метров до земли. А теперь смотрите, как элегантно сядет мой корабль. Ап! Смотрите! Ничего себе! Вот так вот красотно! Вот right Есть! Мы посадили! Было очень круто! Ну что ж, давайте двигаться Следующие постройки И вот, значит, моя вторая постройка Ладно, это не моя постройка Но в ней спрятана моя программа Значит, вот, сейчас покажу вам оригинальную постройку Вот, значит, оригинальная постройка А вот моя Видите разницу, да? Ага. Ну то есть вот в этой вот лампочке, да, у меня спрятан этот самый ход. Значит, в чем его суть? Значит, этот самолет является у нас бомбардировщиком. И эта программа предназначена для того, чтобы предугадать момент для сброса бомбы, чтобы бомба попала. Точно в цель. Ну и сейчас я вам покажу, как эта программа работает. Так, давайте возьмем какой-нибудь самолет. Вот такой. Так. Ну, взлетаем с ракетной площадки. Ну, это классика. Окей Пробуем, давайте Так, ну вроде взлетели Так, теперь Летим подальше Так, ну и можем уже приземляться Скрасываем скорость скорость Мы посадили самолет теперь нужно достать бомбардировщик чтобы его уничтожить так как это разведывательный дрон сша который может нанести вред нашей безопасности поэтому берем наш бомбардировщик Ну, я бы, наверное, переназначил, чтобы стартовал они с вот этой вот, знаешь, ракетной площадки, вот, с вот той взлетной полосы, но я не буду этого делать, потому что мне лей, Я же здесь как бы должен сидеть и ничего не делать, так. Так что, погнали. Теперь выберем нашу цель, которую мы собираемся уничтожить. В данном случае это разведывательный дрон США. И активируем пятую группу активации, которая запускает нашу программу. И целимся. на пас на этом все ставьте лайки если вам понравилось видео подписывайтесь на канал если вы почему-то до сих пор еще не подписаны подписывайтесь на SoundCloud канал там по ссылке в описании самый четкий мутлон вашей жизни все очень здорово и классно ну что, а с вами был серый mlgamer That's going to